Приветствую всех! И в этом видео я расскажу, как сделать бэкграунд слоты, а не отрисовку линий, поскольку, как я говорил в предыдущем видео, что отрисовка линий отрисовывается по всему виджету, и я не нашел способ не отрисовывать эти линии, собственно, на наших предметах, поскольку это разрезает нам картинку и выглядит это не очень. Поэтому давайте перейдем в Контент, UI, инвентарь И у нас созданный виджет background слот. Мы создаем background слот. UI, background слот. Собственно, дальше у нас идет background size box. По дефолту, как и в нашем слоте для предметов. И также у нас идет border-background, где мы устанавливаем какую-либо картинку для наших background-слотов. Ну, пускай будет такая. Дальше приходим в Event Graph, и здесь нам нужно сделать маленькое вычисление. Это Custom Event Refresh, как и в нашем слоте для предметов. Дальше у нас background-slot, uh, size-box uh, является переменной. Background-size-box переменная, variable. И мы здесь также создаем переменную size. Переменная size хранится только в этом виджете, поэтому мы можем даже сделать ее приватной. И также сделать read-only, этот blueprint. И по дефолту ставим один. То есть background slot у нас по дефолту занимает одну ячейку, ну и собственно он и будет занимать одну ячейку. Дальше, что мы делаем, мы size умножаем на tile-size. Переменная tile-size, как и в нашем слоте, является instance editable red read-only, spawn и private. То есть мы только при создании виджета записываем сюда информацию, либо же про рефреша. Также мы умножаем на tile-size и, собственно, подаем в длину и высоту нашего size-бокса. Здесь также мы это умножаем на size. То есть у нас в любом случае собственно будет а, размер одинаковый. Мы даже можем сделать вот так. В случае если мы размер наших бэкграундов будем всегда иметь а, равен высоте и ширине нашего слота если же мы хотим э, делать какие-то кастомные бэкграунды то тогда мы здесь будем э, к примеру на длину или на высоту э, умножать на какое-то другое число точнее наш size менять и умножать на другое число а, собственно здесь все это мы устанавливаем на event pro construct Uh, naven про потому что мы собственно хотим это видеть в дизайнере как у нас изменяется это все uh, когда мы закончим полностью работу с виджетами инвентаря то мы все принесем на констракт то есть при создании виджета теперь мы переходим в ui grid и что мы здесь делаем Uh, у нас изначально здесь uh, Canvas панель только. Мы делаем врап в Overlay. И в Overlay мы добавляем Grid Panel. Grid Panel мы перемещаем наверх. Grid Panel у нас сначала должен идти, после чего у нас должен идти Canvas. То есть последовательность наших элементов виджета uh, для того, чтобы мы могли манипулировать с Canvas. Uh, а, собственно, Grid Panel, он был под Canvas. И мы с ней ничего не делали. Дальше в эту grid панель мы можем добавить пока что для визуализации определенное количество бэкграунд слотов э, Которое у вас может быть по дефолту. В моем случае это, по-моему, 30 слотов, если я не ошибаюсь. 4 на 4 на 5. Вы можете их также добавить. Добавить их из User Created. Найти здесь background слот. Так, UI, UI Background слот. Да, и перетащить собственно на grid panel ну давайте я покажу как это можно сделать собственно давайте перенесем background слот на grid panel найдем наш последний слот и собственно этими стрелочками мы его перемещаем на нужную нам позицию Вот таким образом. Так, следующее, что мы делаем, так, единственное, я проверю здесь паддинги. Здесь мы тайл сайз укажем 40. Как и у всех слотов. Ну, чтобы они выглядели равномерно. Собственно, за счет проектира. Да, у нас мы можем видеть все изменения здесь. Если бы у нас было на event конструкте мы бы изменения здесь не видели. Uh, grid panel сразу делаем переменной, не забываем об этом. Переходим в Event Graph и здесь uh, создаем функцию uh, под названием generate background slots. Uh, generate Background Slots, и здесь мы делаем следующее. Берем Grid Panel, clear Children, то есть мы при создании пока что мы все это удалим, все эти слоты, поскольку мы создадим их автоматически в зависимости от количества слотов в нашем инвентаре, поскольку мы можем их менять в нашем персонаже. Дальше мы берем инвентарь компонент колумн умножаем на rows, получаем общее количество слотов. Uh, делаем минус один для того, чтобы... Uh, Здесь Последний индекс у нас был Ну, к примеру, если у нас 10 слотов Если мы не сделаем Минус 1, то у нас здесь последний Индекс будет 9, поскольку у нас Отчет идет от 0 Поэтому мы делаем Минус 1, собственно Если хотим получить последний Индекс тот, который нам нужен Если мы этого не сделаем, у нас Собственно, к примеру, если 10 слотов Мы будем считать 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, это будет 10 слотов с учетом нуля дальше мы делаем следующее мы индекс разделяем на колонн также берем процент индекса от колонн и подключаем собственно к от child to grid вот нашей grid панели а здесь мы создаем наш background слот widget у нас открытая переменная tile size Tile сайз мы берем из нашего Грида. То есть у нас здесь есть Тайл-сайз, мы ее создавали. Ну и также Овнинг Плеер для владельца этого виджета. А, собственно, это все. А, после чего мы идем в функцию инициализации. Так, где у нас? Вот функция инициализации. Мы ее создавали в предыдущих видео. И здесь, после нашего Bind Event'а мы устанавливаем generate background слот то есть при инициализации нашего инвентаря у нас создадутся наши слоты автоматически в зависимости от размера инвентаря от количества слотов в инвентаре и мы собственно вручную ничего не делаем ну и по итогу по итогу что мы получаем ну к примеру я даже могу взять какой-то предмет Uh, вот наши слоты, бэкграунд слоты, uh, которые мы указываем, они создаются автоматически, если мы откроем нашего персонажа, давайте я перейду в blueprint, uh, gameplay, player, и укажу здесь к примеру количество слотов, ну давайте 2 на 2, tab, у нас получается 2 на 2 наш инвентарь, если я укажу Здесь, к примеру, 12 на 6. Собственно, вот наш инвентарь. 12 на 6. Все бэкграунд-слоты создаются автоматически. Давайте я здесь верну 5 на 5 для удобства. Ну и, собственно, на этом мы урок заканчиваем. Если кому-то что-то было непонятно, вы можете написать вопрос либо в Discord. Как группу, так и лично мне сообщением. Либо же сюда в комментарии, если у вас нет Дискорда или нет возможности установить Дискорд. Поэтому на этом видео мы заканчиваем. В следующем видео мы продолжим работу с нашими предметами уже визуально. Сделаем перетаскивание предметов, переворот предметов и тому подобное. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.